Я бы хотела сказать несколько слов в защиту той кучки людей, права которых до сих пор отрицаются в нашем человеческом обществе. Их меньшинство — это тот невидимый слой, который чаще всего презираем, подвергается террору, насилию со стороны таких же людей. Но ведь они и мы рождены свободными и должны обладать достоинством и равенством. Очень часто слышно мнение, что мы не против, как живут геи-лесбиянки, представители общества ЛГТП. Однако мы против гей-парадов. Но что же плохого в мирном шествии людей, борющихся за свои права, за свое достоинство, за равенство со всеми остальными людьми, живущими на этой планете? Неужели парад — это обязательно страусильное шествие? пингвинов в перьях, неужели мы живем в Бразилии? Мы живем в такой же стране, где живут свободные, независимые, достойные люди. Также я очень часто в разговоре с матерями, молодыми матерями, слышу такие речи. Я не хочу, чтобы мой ребенок знал, кто такие сексуальные меньшинства. И я задаю такой же вопрос разве ты хочешь, чтобы твой ребенок знал насилие, которому он обучается по телевидению, в книгах? Неужели ты хочешь, чтобы твой ребенок знал жестокость? Почему твой ребенок не имеет права получать информацию с первых уст? Объясни ему, что такие люди тоже имеют право жить на этой земле. Просто до какого-то времени люди, называющие себя сексуальными меньшинствами, молча терпели все тяготы и жестокость. А сейчас они перестали молчать. А разве мы не молчим, в видя хаос, насилие, жестокость со стороны властей, со стороны таких же людей? Почему же они не имеют права высказать свое мнение, а все остальные имеют на это право? Я знаю, что чувство человек, отличающийся от других. Страх, боязнь, неприязнь. Доверительной беседе, открываясь о самом себе с другим человеком, чаще всего натыкаешься на стену непонимания, осуждений, даже отчуждения. Подумай, нужны ли тебе эти глаза, глаза, которые смотрят на тебя с презрением? Оглянись вокруг, и ты увидишь другие, ясные, светлые, глаза, в которых отражается Солнце и в которых отражается Любовь. Те глаза, которые готовы, могут и хотят принять тебя. Те глаза, которые хотят видеть, как ты живешь, чего ты достиг и чего ты добился. Очень часто я встречалась с такими глазами, в которых видишь абсолютную пустоту, темноту. Я не останавливалась, я оборачивалась назад. Сделав шаг назад, есть стимул сделать еще три шага вперед. Подумай, есть ради чего жить на этой планете. Увидь, что вокруг Солнца дети, и тебя ожидает Счастье, тебя ожидает Любовь. Тот Свет, который будет озарять твой жизненный путь. Всегда помни о том, что есть люди, которым ты бесценно дорог. Это твои родители, это твои братья, это твои сестры, это твои друзья, в конце концов. Те, которые всегда протянут руку помощи, если ты в ней будешь нуждаться. Не забывая о том, что под покрывалом из белых цветов ты более не сможешь сделать то, чего ты хотел. Ты никогда не станешь тем, кем ты мечтал быть. Будь счастлив и всегда живи.